Вот кто-то из вас, ваш чей-то дневник, будет играть роль через 300 лет дневника Марии Башкирцевой. Исследователь будет локти кусать, потому что ему интересно будет, вот не те идеи, которые там Кипнис или какой-то другой лектор выдвигал, а вот как это вот было, вот как же они вот туда прибывали-то. А? а вот они сидели вот как? А был гардероб, не был. А вот они во время этого, знаете, чай могли пить с печеньем или не могли? То есть вот такие подробности будут очень интересовать. Потому что общее представление, что там выдвигались некие идеи на публичных лекциях, там пытались просвещать общую, очень среднюю по уровню знаний массу. Да, это хорошо, это мы понимаем, вот они были просветители. А вот как жилось-то им там? Это же безумно интересно. Нету свидетельств. Вот зараза. Ну, и там будут писать, ну, публика была демократическая, наверное, все приезжали на общественном транспорте. Фиг, там, десятая часть приезжала на собственных автомобилях. Там, и тогда можно будет, значит, поставить тогда другой вопрос о том, что включать в понятие демократичность публики. Обязательно ли это, значит, передвижение только на общественном транспорте? Вот с этого момента. Историк и может начать восстанавливать реальность. То есть заниматься своим непосредственным делом. Потому что через восстановление реальности им можно только лишь, имеется в виду бытовая реальность, понять, что это были за люди, как они жили, и таким образом осознать, почему такие, а не какие-то другие идеи у них рождались в сердце и в голове. Если те, кто первых лекций не слушали, ну вот сейчас на сайте нашего исторического клуба эти фильмы выкладываются, у вас есть возможность оттуда их скачивать. Не, ну по... Не, не, не это не дикость ни в коем случае. Ну что, это варварство. Это, уже, это очень почтенно уже.